наверное тогда кто не успел тут опоздал в общем новости таковы мы перевели сайт на более чем 20 языков там в общем языков куча сегодня должно уже все появиться сегодня появится уже дальше мы закончили статистику два блока статистику закончили я вам сейчас скажу какие так, демонстрацию экрана сейчас вам включу и начинаем так демонстрация экрана видна а для запись, запись можно поставить. Да, конечно, конечно, запись можно поставить. Делайте запись. Так, делайте запись. Так, что, началась запись, Василий, можно? У меня с телефона я не могу поставить. Кто может, с компьютера, кто может поставить. Так, ну давайте, ребят, поставьте записи, начинаем. <свят> Николай, можешь ты запись поставить? Да не, она не дает, в постоянно. А, так, а... Сергей. Ты здесь Там, там настройка, кстати, когда Zoom создаете, можно оставить сразу автоматическую запись. И, конечно, Сергей, сразу сразу ты автоматическую... запись можешь поставить? Поставил запись. Все, отлично, все, начинаем. Так, ребят, ладно, все, давайте еще раз заново. Сегодня мы сайт перевели на кучу языков. Я вам сейчас могу показать, сколько это языков на самом деле. Очень много. Ох. То есть английский, арабский, греческий, германский. В общем, вот этот список плюс филиппинский добавили. И вот здесь еще список. Ну, языков 20-30 будет. В общем, будет языков достаточно. Сайт сегодня должен уже, эта функция там появится вся. Следующий момент по сайту. Сейчас, ребят, секундочку. Закончили мы статистику сегодня. Что мы сделали? Сейчас вам покажу. Вот здесь, здесь ее не видно. Вот здесь видно. Так, по статистике. По статистике. Первое. У вас давайте вот в этот блок. Вот этот блок уже полностью готов целиком. Первое. Статистика. Первое вашей линии. То есть на каком уровне, на каком уровне у вас сколько людей в первой линии стоит. Это первое. Второе ваша структура. То есть вы нажали, и вы видите также, на каком уровне уже просто э, в целом у вас не в первой линии, а в целом у вас стоят людей. Допустим, на четвертом уровне, сколько у вас людей стоит конкретно в вашей структуре, не обязательно в первой линии, может это быть третья линия, четвертая линия. И еще один момент. Вот здесь статистика партнеров, появится третья кнопочка. Я не знаю, успеем мы до завтра скорректировать или нет, но мы ее ведем обязательно. Что она будет делать? Вы нажимаете на нее, и у вас выявится такой график. Допустим, на первый уровень у вас будет написано 10 партнеров, да? То есть это значит снизу, с глубины у вас будет отражаться здесь, сколько людей придет. Допустим, у вас будет отражаться на второй уровень к вам придет 20 людей с глубины. Вы можете на нее нажать, и у вас будут высвечиваться фотографии, то есть людей, иконки людей, на которые вы можете нажать и перейти, чтобы им помочь сделать переход, где-то дать какие-то определенные инструменты, которые им нужны. То есть у вас будет еще, одна, еще один подпункт, то есть вот сейчас мы просто решаем, то ли мы здесь это втыкаем, то ли мы это вынесем отдельным блоком. То есть доход с глубины будет называться. Доход с глубины, потому что на самом деле у нас а, здесь один человек зашел и там будет интересный скриншот, ребят, вы довольно-таки сильно удивитесь, и видео интересное. Я тоже попросил людей видео сделать, он пригласил одного человека. А по факту, ой, что-то мы посчитали сегодня, сидели, возились, к нему приходит там более 50 эфиров, где-то так 60-50-60 эфиров взлетает сейчас. А причем он стоит там даже не на седьмом уровне, по-моему, там просто так получается, карты складываются. Ну ладно, не суть. То есть, смотрите, будет отдельный блок или здесь, пока не знаю, мы решим это, чтобы вот это не замедлять, и если это будет замедляться, то мы отдельным блоком вынесем, чтобы не тормозить ничего. А суть в чем этого блока? Что он будет показывать, сколько у вас партнеров придет с глубины, ребят. Это очень важный подпункт. К примеру, у вас там сотни людей или тысяча уже людей, у вас там глубина непонятно какая, и, допустим, человек там на 15 линии снизу, на первом уровне переходит он, то есть на 15 линии где-то стоит в глубине под вами, да, вы вообще не знаете с новым духом, кто это, без понятия, но он переходит на третий уровень или на четвертый, и система показывает ему, к примеру, чтобы вы понимали, как это будет работать, сейчас покажу. Ну, очень крутая вещь на самом деле, это будет для всех, и для вас круто, и для людей страховка, что им будет организована помощь, это тоже, что, чтобы помощь была людям, то есть, такой важен три вещи, доход вы будете видеть, потом вы будете понимать четко, кому помочь, и люди будут понимать, что им помогут, к примеру, смотрите, вот тут глубина, да, к примеру, вот это вы, это вы и здесь и вот так вот этот человек переходит на третий уровень он тыкается в своего его нету да и он тыкается через два уже к квас то есть и вот этот блок вот этот блок он будет показывать к примеру третий уровень да? третий уровень и он будет показывать допустим 15 партнеров придут к вам система будет видеть что они, допустим, должны переходить на третий уровень, ну и поскольку у ихнего партнера, вышестоящего, нет этого третьего уровня, она будет автоматически просчитывать и показывать, кто в потенциале с глубины к вам придет. Это может быть 15-я глубина, может быть 39-я линия с глубины, вы вообще не будете знать, кто это, но система будет показывать, кто к вам доскачет на тот или иной уровень. Дальше вы нажимаете галочкой на этих партнеров, 15 партнеров, и у вас перекидывают в окошечко соседнее, где эти партнеры будут, вот и такие иконочки. И вы можете нажать и связаться с ними. Узнать, чем помочь, какие дать необходимые инструменты, есть ли какие-то у них трудности для продвижения. Вот. В общем, куча моментов, которые вы можете этим людям дать. И самое главное, эти люди уже будут понимать, что есть такой блок – и что за ними сверху будут следить люди, и понимать четко, что э, также э, они будут следить за ними. Да? То есть эти за, за верхними будут следить, они будут высвечиваться, кому не перейдут. Знаете, да, как это будет? Смотрите, это будет так. Допустим, здесь блок. Э, сейчас, кто им пользуется, кто не пользуется, э, кому вы встанете, да? То есть они будут четко понимать, кому они станут, и эти люди будут понимать что к ним такой-то человек перейдет и могут им оказать организованную помощь. Это очень классно, потому что когда мы берем а, в объеме, в целом, для новичков это неплохо, а для команд и тех, кто строит структуру, на самом деле это феноменально круто, потому что, ну вот если далеко там ходить не надо, да, ну вот, как я сказал, тысяча людей, это немного, тысяча людей абсолютно. А, когда у вас уже начинается структура, кто-то снизу стоит, вы просто их банально не знаете. Потому что они снизу, они там уже глубина у вас строится, но вы будете уже понимать четко, что у вас на первый, второй, третий, четвертый, там, на пятый уровень придет столько-то людей с такого-то уровня, и вы с ними сможете связаться и им помочь, ребят. Как вам такой блок? Нужен ли он? Мы просто над ним стали активно очень работать, функционал его прописывать. Нужен ли он вам? Ребят, давайте, пожалуйста. Обратную связь. Я думаю, да, нужен такой блок, чтобы знать. Вот. Давайте, ребят, остальные тоже обратную связь. Давайте дальше. Говорите, у кого какое мнение. Им или может быть что-то нужно добавить. То есть, вот это готово. Мы завтра, если почувствуем, что мы завтра не успеваем там за завтрашний день сделать этот функционал, мы тогда выносим его отдельным блоком просто снизу, да? И все. Не будем заморачиваться, отдельным блоком вынесли и все дела. А, Но ну, еще момент, ребят, это будет у вас, э, скажем так, вплоть до пятого уровня. Почему до пятого уровня? Потому что с пятого уровня все люди за вами закрепляются. Это у вас будет четко до пятого уровня, вы должны это понимать. Вот. Поэтому... Вот этот блок, будет рассчитан до пятого уровня, потому что, допустим, если он рассчитывается и хочет, хочет перепрыгнуть выше, то он в любом случае будет упираться в своего человека, кто стоит над ним на пятый уровне, и вставать в итоге под него, ребята. Дальше, блок «Упущенная выгода». Попросил Остап, будем вводить, наверное, нужен, чтобы мотивировать людей. Раз спросят, причем не только Остап попросил, уже достаточное количество людей попросило, будем вводить блок этот упущенной выгоды. Я, правда, пока не понимаю, как мы это будем делать, но мы подумаем. Мы подумаем, как мы это сделаем, где мы вынесем на главной странице, наверное, всего скорее вынесем. Пока не знаю, где, подумаем, ребят, но блок упущенной выгоды мы будем делать, это однозначно. Подумаем, как это воткнется, и я вам это озвучу. Дальше, что еще появится? То есть сегодня должны быть уже языки, может, уже даже и появились. Надо посмотреть, сейчас посмотрим. Нет, еще не появились, но вот здесь список есть появится. Дальше, завтра что у нас еще появится? Так, статистика. Так, а вот этот блок… Сейчас, секундочку, не пришло. Статистика. А, о, господи, не там нажимаю. Вот этот блок статистика партнеров и выплаты. Ребят, Выплаты будут разбиты на две части. Маленько не так он будет выглядеть. Сверху будет э, статистика выплат. Первое будет общие выплаты компании и выплаты вашей структуры отдельно. Вот здесь будет две. Выплаты компании и выплаты вашей структуры. Все. Мы решили разнести, потому что кому-то нужно видео снимать, кому-то нужно четко понимать, какие у них движения в структуре и какие выплаты происходят, и они будут видеть это. Решили разбить. Ребят, как вы думаете, полезно ли это, что мы разбили на две части выплаты компании и вашей структуры? Ребят, давайте обратную связь, пожалуйста. Быстрее будем резонировать, это будет лучше. Так, Так, еще, Коль, ты здесь? Да, да, тут. Ага. дальше и сергей так ребят и еще теперь смотрите завтра вот эти статистические блоки появятся сегодня появятся у нас языки теперь на следующей неделе у нас а, в конце недели ну до 30 числа как мы и говорили появится стартовая страница а, у нас уже несколько людей сняли отзывы отзывы о компании и они первые появятся на стартовой странице чем больше людей снимет отзывы о компании конкретно, то есть представятся, здравствуйте, я такой-то, такой-то, допустим, Николай, я решил прийти в эту компанию, потому что и меня, и мне это понравилось, поскольку мои ожидания оправдались. Да? То есть нормальный отзыв, не чисто рекламный сам себя, а отзыв о компании, а мы размещаем на стартовой странице. По этой причине у вас есть еще время, максимум неделя, для того, чтобы успеть это сделать. Кто это сделает, появится первый. А вы знаете, что такое лейдинг компании? Это воронка. Это воронка. И новички, когда будут заходить, они четко будут видеть отзывы людей, какие-то рекомендации, естественно, они будут стараться обращаться к этим людям, ребят. Это также реклама для, для вас. Отзывы специально сделаны, чтобы конкретно и вы себя рекламировали. Поэтому, кто не сделал, но есть желание увеличить свой трафик, пожалуйста, Коль, там выключи микрофон. Ребят, выключите микрофон, пожалуйста, у кого там. Спасибо. У того будет возможность увеличить свой трафик за счет отзывов, пусть что он будет на главной странице. Но без рекламы. Ребят, приходите все ко мне, такие мы отзывы рубим. Это банальщина реклама, как я и сказал. Просто отзыв о компании, что она ему дала и какие-то положительные моменты. Вот, ребят. Поэтому неделя срока. Так, следующий момент. Завтра в 15.00 запишите себе все. 15.00. Начинаем проводить полностью курсы по трафику в Телеграме. Раскроем вообще все пошаговые инструменты. По этой причине завтра в 15.00 берите ручки, тетрадки, готовьтесь и все пошагово записывайте. Если у вас будут какие-то вопросы, вы их себе сразу же конспектируйте и в конце вебинара будете задавать их. Завтра мы приступаем, потому что вам нужен трафик, и завтра надо давать вам эту информацию, чтобы ваши команды все двигались. Что сделает? что сделает этот трафик? В первую очередь он нагонит целевую аудиторию. Целевую аудиторию непосредственно та, которая готова тем или иным рассмотреть ваше предложение. Дальше уже вступает следующий шаг, ребят. Следующий шаг – это уже рекрутинг. Мы сказали, что на неделе, которая прошла, запустим автовебинары с Мы их не запустили, потому что у нас еще были праздники, все были, грубо говоря, в коматозе. Я с ребятами созванивался, все, ну, в общем, скажем так, давай на следующей неделе. Говорю, ладно, ребят, давайте на следующей неделе, но это необходимо. Поэтому мы сегодня уже с ребятами будем созваниваться и уже принимать какие-то решения и действия для организации этих автовебинаров. Автовебинары будут сначала в ручном режиме, скажем так, не в автоматическом режиме, а в живом режиме они будут проводиться раз, ну, два раза в день, может быть, семь дней в неделю, да, потом перейдут они уже на автовебинары, то есть каждый час буквально будут проходить, и будут это проходить из кабинета. То есть это появится кнопочка, иконка, а, вебинары, то есть или из кабинета, или из стартовой страницы, мы этот еще момент рассмотрим, но а, нужно, чтобы это было общедоступно, всего скорее со стартовой страницы, чтобы люди без регистрации могли попасть на этот автовебинар. Вот как будет происходить. То есть вы дали, допустим, ссылку или ваш партнер дал ссылку на авто-вебинара. Он получил там информацию, получил ответы на свои необходимые вопросы, которые у него возникли, и в конце сказали: теперь, ребят, проходим по ссылке, которую вам предоставили и регистрируйтесь. Все, ребят. И люди проходят, регистрируются, попадают вам в первую линию. Смотрите, что для этого всем нужно. Новички, как правило, просто этим пользуются и забивают на все, ребят, так не делается. А вам нужно создавать всем все э, чаты свои. То есть у вас есть какая-то команда, создайте чат для своей команды, назовите свою команду и приглашайте туда партнеров, ребят. Обязательно порядке, потому что также есть общий чат. Общий чат у нас, э, он единый. Вот он, Общий чат, сюда людей почему-то уже несколько тысяч людей, и сюда людей не заводят. Ребят, заводите в общий чат людей. А здесь отвечаем на вопросы, допустим, человек вот задал вопрос, у него проблемы были со входом, мы тут же ответили, с ним связались, ему помогли по всем поэтому заводите поскольку а, человека может быть какие-то вопросы проблемы и он не может их решить а когда он нах... будет находиться в общем чате он сразу же прямой доступ получает скажем так супер туда и мы все отвечаем мы помогаем без проблем заводите так следующий момент то есть как я сказал сегодня языки завтра <музыка> два блока появится по а, статистике вот главная страница Главная страница у нас переделывается, статистика целей будет переделана, топ партнерах, топ партнерах, опять же попросили нужно вводить, будет поисковая строка. Почему? Потому что когда достаточное количество людей или вы видите партнера, ну не можете его по какой-то причине найти в сетке, в ветке, да, там какой-то айдишник и найти не можете, поиск нажали. Номер ID вбили в этом поиске, и у вас он здесь высветился автоматически. Вам только нужно нажать на иконочку, к примеру, и перейти на его главную, то есть в его профиль. Понимаете, да? Перейти в его профиль. Дальше в профиле у нас здесь небольшая ошибочка, мы ее исправим, к примеру, написано 13 уровней, хотя по факту 10 уровней. Мы его исправим. Этот профиль здесь, ну, то есть, вот здесь момент такой, какие исправим. И еще один момент теперь, ребят, смотрите. Классный на самом деле момент. Это как в соцсетях нормальных. Сейчас вам покажу, я так, безопасность. Вот, реферальная ссылка. Тут будет не сгенерировать, вот уже это как бы вбито. Мы этот функционал привяжем на днях. Вы сможете задавать своей реферальной ссылке индивидуальное имя. Не, допустим, не Argos, там персонал, там, а там 2016, да, а конкретно задавать имя, ребят, сможете. К примеру, у вас своя команда, вы можете там старт там, я не знаю, команд .1, все, вы конкретно можете задавать самостоятельно реферальные ссылки. Свои. Но есть одно но, заранее всех предупреждаю, допустим, есть популярная команда, и другие люди будут делать похожую ссылку, чтобы была путаница, и заходили под них, то есть не без этого, это будет однозначно, как бы тут есть и хорошо индивидуальность, и есть обратная сторона, как эта проблема решается, то есть чтобы не было дезинформации, когда вы людей своих заводите или заводите, говорите, ребят, когда регистрируетесь, проверяйте ID-шник, у меня такой-то ID, ID ваш, то есть четко ваш айдишник. То есть человек заходит, регистрируется, к примеру, и видит, что у его партнера, к примеру, такой-то, такой-то айдишник, да, допустим, айди 505. Все, он понимает, что он там, где нужно. Он зарегистрировался под спонсора верного, а не под фейкового. Вот, поэтому этот момент э, нужно уточнять обязательно и всем как бы потом доносить, потому что это вопрос времени, когда люди будут э, называться чужими именами для нагона себе трафика, на самом деле там это вообще будут левые команды. Поэтому, ребята, это в обязательном порядке, прописывайте свои яичники. Так, дальше. Смотрите, ребят, заставляйте всех своих ребят в обязательном порядке заполнять профиль. Почему? Потому что а, на стартовой странице, также на этой неделе, смотрите, вот здесь у нас пока вот в таком режиме, да, просто бам, нажали выйти. Ну, как бы вот так, как есть. Не очень. А дальше у вас будет такая песня. Вот как здесь, смотрите. Когда вы заполните фотографии, имя, фамилия, у вас будет высвечиваться Джон Доут. Ну, то есть имя, фамилия, фотография, что вы активны. И здесь появится функционал автопостинг. Что такое автопостинг? Сейчас я вам покажу, что такое автопостинг. Давайте я вам сейчас покажу даже этот ТЗ. Не сохранять. Что-то... Это языки я сканировал. Какие нам нужны? Так, секундочку. Сейчас покажу, что такое автопостинг. Сейчас, пять сек. Вот. Смотрите. Сейчас, секундочку, это позакрываем. Вот, смотрим. Что такое автопостинг. То есть у вас здесь, секундочку. Когда вы нажимаете, вот у вас, как я показал, там будут высвечиваться соцсети. Допустим, вы заполнили все соцсети, и у вас будут высвечиваться такие также соцсети, маленькие иконочки. И когда вы нажимаете, у вас будет перекись, высвечиваться посередине такое окно. Это делали в Rodex. очень полезная штука, и поэтому здесь этот функционал мы тоже внедряем. Допустим, если вы на ВК нажали, у вас высвечивается окошко, что разместится ваш пост в ВК, будет прикручена фотография с внедренной в нее реферальной ссылкой, при нажатии которой будет переводить на регистрацию конкретно под вас. Дальше выбирайте выбираете также друзья, подписчики, подписчики сообщества или отправить в личном сообщении кому-то либо автопостинг и вы пишете свой текст, свой текст пишете, и можете прикрутить еще свою фотографию или видео, то есть тык закинете, и отправить, то есть автопостинг, это вы напрямую сможете выгружать свою информацию. Также появится галочка, какая, смотрите, когда мы заполняем профиль, у нас есть такая фишка здесь, смотрите, ну-ка, давайте. У меня там не заполнено ничего. Вот здесь надо заполнить. Тут, наверное, ребята сделали. Допустим, о себе, да. Вы что-то написали. Там много чего хорошего и интересного о себе. И при а, размещении автопостинга, так секундочку, это я уберу. Так, при, а, скажем так, отправке вот этого автопостинга сейчас. Вот, у вас будет автоматически даваться, заполняться, точнее автоматически вставляться эта информация, которую вы описали о себе в этом окошке. То есть у вас будет галочка «Написать текст самостоятельно». Да? Или как, информация, которая вами заполнена, то есть она сама автоматически будет здесь вставляться. То, что вы в профиле вставили о себе, она автоматически может быть здесь заполнена, и вы просто будете нажимать «Отправить». Нажали «ВК», выбрали «Друзья» или «Кому-то», нажали «Отправить», и у вас уже просто готовый пост будет выливать. Хотите подкорректировать, нажали «Редактировать» и изменили. Все. А нужен ли вам автопостинг ребят потому что я считаю что он очень сильно нужен и мы его в обязательном порядке будем очень, делать. очень, очень а? нужен нужен конечно. очень нужен да. а, хорошая вещь да поэтому мы видите это уже т.з. то есть отправлено, оно уже делается я вам все показываю как есть по этой причине ребят это интересно так дальше теперь смотрим что будет в колокольчике в колокольчике будут все уведомления, абсолютно все уведомления. Я вам покажу сейчас, как будет выглядеть чат наш. А, сейчас, секундочку, меня сегодня отправили. Сейчас, Виктор. Так, Виктор. Это директор компании Smart Contract, Виктор Белов, IT Белов. Сейчас, секундочку. Это вот LK 40 сейчас 5 сек. А. Будут приветствия, да, как я сказал, и будут когда выплаты у вас будет встречать, допустим, вы в кабинет зашли, у вас выплата пришла, у вас будет картинка встречать. У вас выплата и все. То есть и прописано с глубины или пришел новый партнер. То есть для чего это сделано? Вы можете это скриншотить или сразу же отправить в соцсети. То есть автоматически выплаты вы можете сразу же отправлять в, в соцсети. У вас выплата пришла, вы отправите. Соцсети выбрали, какие. И у вас этот автопостинг произошел вместе с выплатами сразу же в соцсети. Тоже одна из функций. То есть она будет совмещаться еще с выплатами. Это вам нужно, нет? Тоже, чтобы автоматически выплаты улетали в соцсети. Конечно, это все здорово. Так, дальше. Чат. Вот, ребят, как будет выглядеть чат. Так, это что за стрелочка? Мне тут нарисовали. Что-то нарисовали. Короче, чат будет такой. Сейчас с английского переведу я. Тут русский, дай бог, есть. Угу. Нам пришлось заново сейчас верстальщиков брать. Блин, жалко, нет он на русском. Ну да ладно. Короче, чат. Будет общий чат и будет чат а, со своей структурой. Я об этом много рассказывал, но сейчас мы уже, скажем так, перешли к работе вместе с, к чату, мы уже дошли до него, и поэтому он скоро появится. Мы уже до него добрались своими руками загребущими, но есть одна, один момент Ахилесова Питаба, я сказал на самом деле, потому что чат как и несет много функционала полезного, то, что общение внутри, там, работа с командой, уведомления о каких-то вебинарах, об обучении. Да, да куча там, допустим, в общем чате человек спросил, ребят, мне нужна ссылочка на видос, то-то-то, внутри команды, ему скинули, может, в Телеграме, в общем, спросить, а может, там у вас там своя будет шаман-секта, и вы там внутри спросили. Поэтому не суть важно, то есть это полезности много, но какая есть отрицательная черта? Будут спамщики, которые будут искать людей по айдишникам и а, пытаться рассылать свои предложения. По этой причине, ребят, когда чат появится, появится автоматически а, суппорт, то есть вы можете написать конкретно жалобу на человека, если вам прилетает спам, какое-то предложение, будут ссылки максимально заблокированы, чтобы ссылки нельзя было рассылать какие-то, да? но видео ссылки, допустим, про YouTube, это же все надо, и по этой причине будут прилетать, однозначно будут спамеры, это 100%. Поэтому борьба со спамерами будет у нас совместная. Мы отследить всех физически не сможем, потому что ссылки можно там переделать, вы сами знаете. И для этого, чтобы было корректно и ваших людей там никуда не, о, они написали. Все. Мы это будем, естественно, внутри видеть через админку и сразу же принимать меры автоматически. Так, дальше. Первый у нас запустится чат, потому что чат оказался проще всего сделать. Потом календарь. Календарь – это планировщик банальный. И канбан. Канбан – это тоже, скажем так, планировщик да, там, вашего рабочего дня. Здесь это на месяц вы можете спланировать свои действия, а канбан это то есть, работа над своими там проделанной работой. Нужно сделать то-то, то-то план выставили, и там себе уже регулируете. Тоже очень классная вещь. Так, ребят, на сегодня вот то, что я хотел рассказать, я рассказал то есть сегодня языки, завтра уже часть статистики запустится, уже сможете ей пользоваться активно, и дай бог она вам будет давать какие-то полезные вещи. Дальше, ребят, появится еще один блок, появится блок инструмента. А мы думали сначала это все в профиль воткнуть, смотрите, в профиль, то есть чтобы в профиле здесь все были эти, как его, боты, шмоты, а поскольку мы посидели, посчитали, и вот, вот кто эту стрелочку нарисовал, ребята, это кто-то там демонстрацию делал и нарисовал. А, в общем, будет ботов несколько, не только по телеграмму, по фейсбуку, по контакту, вообще куча будет дополнительных инструментов. И по этой причине здесь просто банально все не разместишь. И поэтому будет конкретно отдельная ссылочка по инструментам, которые будут помогать в продвижении. Вот так, приложения приложениями, это все понятно, а может быть приложения какие-то дополнительные будут появляться, это crm приложения, но инструменты для продвижения будут отдельно вынесены, ребят, все это уже решение приняли, потому что там мы одним Telegram-ботом нифига не получится, а нам скажем так отделаться надо их много делать потому что появляются дополнительные инструменты дополнительные возможности их нужно осваивать и мы будем это делать так дальше ребят провели мы переговоры по обучению я думаю кто-то догадался с кем мы провели переговоры хотим еще поговорить насчет цены, поскольку цена была не детская задрана но качество у человека позволяет нам Скажем так, не позволяет, а вынуждает нас с ним согласиться на эту цену, потому что у него уровень очень крутой. Кто-то, если догадался, о ком я говорю, потому что я его в маленькой из вывел, мы с ним, это будет индивидуальное обучение заточено по Аргас, выделено в Академии, и будет выделено оно по блокам. Что это такое блоки? К примеру, с первого уровня дается самые базовые азы, то есть все не будет даваться обучение, потому что люди, как правило, проблема всех людей, когда им даешь что-то, блин, они начинают вообще вот превращать это в кашу по своей натуре. Они, блин, я вот этот первый шаг пропущу, я уже все знаю, я там за десятый шаг возьмусь. Хотя десятый шаг дается уже там на другом определенном уровне, когда он проделал предыдущую работу. И по этой причине будут знания даваться дозированно. На первом уровне те знания, которые четко выполнят тот функционал, который необходим на первом уровне. Вот. А чем выше уровень тем больше э, затраты по входу мы это все четко понимаем и там уже маленько другие знания другие привлеченные люди там инвестора там, абсолютно ребят смотрите как в дальнейшем будут проходить вебинары там столкнулись не то что с определенными проблемами ну скажем так мы решили делать Делать сразу же нормально. По этой причине у нас будет своя вебинарка, вебинарка, своя вебинарная комната, ребят. Через нее будет все организовываться. По этой причине мы сейчас там кое-что новое освоим, скажем так, для себя новое, наверное. Но ну, я думаю, мы с этим справимся, раз с таким проектом спра справляемся и делаем очень много всего. Поэтому для нас этой проблемы никакой не будет. Сейчас я Telegram здесь отключу, он у меня пиликает. Сейчас, секундочку, Не, он у меня только, а вот он шел, закрыть телеграмму. Так, дальше, ребят, в общем, еще раз давайте резюмируем сегодняшний разговор. То есть сегодня должны появиться языки, они появятся, а завтра появятся уже частично блоки со статистикой. Завтра они уже будут, часть какая-то появится. А главный экран видим? Ребят. Все. Но. видна, да, демонстрация, отлично. Так, следующий момент. Как я сказал, здесь появится поиск по идишнику своих партнеров, не чужих, только со своей структуры вы можете искать, чужих вы искать не сможете, заранее говорю. Так, и следующий момент. Вот этот функционал запустится после статистики. Сначала статистику, потому что статистика мне объяснили, что очень-очень сильно нужна срочно, и мы ее вставим в приоритет статистику. И сначала статистика у нас целиком запускается, потом шероховатости по кабинету все убираются. Вы знаете, вот здесь что ровненько что было, там циферки все подгоним, если где-то что-то там не сходится. График подобьем, часовой таймфрейм сделан, график эфириума, вот этого буддистика уйдет. Вот И здесь тоже неправильная статистика роста вашей структуры абсолютно неправильно идет. Она, к сожалению, она должна вот... прибавилась 2 человека, значит выше на 2, она уже ниже не может падать. Она будет только выше идти, вот так вот. Поэтому вот здесь мы тоже подобьем и здесь включим. Ну, здесь все просто, здесь с этим блоком разберетесь. Вот, и все. Так что, ребят, сегодня я рассказал, что хотел. Самое главное, что мы уже близки к завершению работы по кабинету. Тут осталось мелочи, хаватость я бы сказал. Дальше. По приложениям, как я сказал, будет у нас в первую очередь чат чат и сказал по ответственности по чату. Ребят, пожалуйста, будьте ответственность, ответственны и своих людей предупреждайте о товарищах, которые ведут себя не очень хорошо. В обязательном порядке. Тут только может быть совместная борьба над такими людьми. По-другому никак. Будем коротко, просто бам, заблокировали в чате и все. Не хочешь нормально работать, ну, значит, не будешь в чате вообще пользоваться этим инструментом. Вот так вот. Дальше по академии. Ребят, Академия, как я сказал, будет открыта абсолютно для всех. Но у нас уже переговоры прошли и будут очень-очень топовые коучи. С одним мы уже договорились, но будут их три как минимум топовых коуча. Прям топовых, топовых таких с большой буквы коуча. Не те люди, знаете, как вот приходят, а я коуч, классно где результаты. Он говорит, ну нет, это очень важно, моя информация поможет всем, поверьте, ребята. То есть, да, информацию они давать не хотят, что э, есть э, конверсия с их э, с, с ихнего обучения, да, но что-нибудь кричать, что это обучение самое лучшее, будут кричать. Поэтому коучи те, у которых подтверждено обучение на реальной практике. Вот так вот. Именно только такие коучи, которые обучают там топ-менеджеров там, я не знаю, банка, банковского сектора, типа Газпрома топ-менеджеров обучают продажам. То есть вот такие коучи, которые знают четко свое дело, которые подгоняют свое обучение по тот или иной сектор. Вот, которые знают, как предлагать, которые могут легко дать таким образом а, рекрутинг, что вы сможете за час а, человеку а, доносить свою информацию, чтобы он за два часа находил потом 100 или 200 тысяч и заходил в ваш бизнес. Вот такие коучи, они будут учить вас конкретно, чтобы вы создавали ценность своему предложению. Ребят, знаете, кто знает, по какой причине происходят отказы? Вот сливаются люди, кто знает. Свое мнение вы скажете. Очень интересно ваше мнение. Кто что скажет? Сами себя люди не понимают, верят, поэтому сливаются. Сами себя не верят, хорошо. Кто еще что скажет, давайте или напишите, или говорите. Неправильно доносишь информацию. А, хорошо, дальше. Кто еще что скажет? Просто свое мнение, ребят. Я вам скажу стопроцентное, скажем так, почему это происходит. Оно сейчас происходит только по одной простой причине. Так, ни у кого больше мнения нету, ребят, запомните. Если у вас не купили сейчас, посмотрим, написали в чате тот или иной товар, то есть вы что-то предлагаете, не суть важно не профессионального предложения, но ну, это в любом случае. Смотрите, это происходит только по одной простой причине. Потому что вы не создали должной ценности своему предложению. Если ваш человек, которого вы приглашаете, поймет, что вы торгуете не жугулями, а ламборжини, в данном случае маркетинг Аргас, можно сказать, что это ламборжини среди, среди MLM по доходности, то он, если поймет, что это реальная ценность, это ценнейший продукт, которого с которым лучше не ждать. Как вы думаете, он найдет деньги? Что ценнее не бывает, если вы создадите должную ценность? Он найдет эти деньги, ребята. 100%. Поэтому надо уметь создавать ценность своему предложению. Не нужно говорить куча ненужных фраз. Многие люди даже от своих знаний теряют людей. Происходит это по банально простой причине. К примеру, Человек пришел зарабатывать, а ему он пришел с четкими вопросами, он спросил четкие вопросы. А человек, да, он крутой, он хорошо знает, то есть пригласитель, он очень хороший а, лидер, он все знает, а, но он а, начал говорить лишнее, то есть он начал говорить, вот -то у нас столько-то здесь нужно, а, можно со стольки людей получить прибыль там вообще заработать миллионы и со стольки людей получить прибыль да и человек посидит и подумает господи и чтобы мне получить этот первый миллион мне нужно столько людей пригласить и понимаете и он просто сольется и тут вопрос станет то есть кто виноватый то есть человек дал ту информацию о которой его не спрашивали вроде бы все правильно все классно он сказал как есть но лучше этого не надо было делать, потому что человек, знаете, в силу вот своей, скажем так, человечности, он, скажем так, сам всегда додумывает, по этой причине, когда вы что-то говорите, нужно говорить не только как сказать, как оно есть. Нужно говорить в облегченном всегда варианте. К примеру, как заработать первый миллион, что не только вы можете своим трудом, но если вы поработаете со своими людьми и пригласите активных, то у вас с глубины придет гораздо больше партнеров, нежели вы сами пригласили. И это факт. У нас один человек такой появился, я говорю, ребят, вы обалдеете от видеоролика, это мы сейчас там подготовим, красиво запакуем, и вы посмотрите. Это будет ярчайший пример моих слов, и когда человек поймет, что не только ему эту лямку одному тащить до первого миллиона, но что будут вспомогательные инструменты, что будет приход с глубины, но с глубины, а глубина это с его первой работы, да то он четко будет осознавать уже, что первый миллион это не сложно, это уже в первую очередь это командная работа, это при помощи инструментов, это при помощи а, вебинаров, и это при помощи его же команды. То есть это не он один. Это то есть, командная целая работа. Орга... Такая, знаете, организм. Органическая такая работа. Она совместная организовано, и тогда человек уже пойдет. Если вы скажете просто вот столько-то нужно, чтобы сделать первый результат, он скажет, ой, ебаться. А если вы скажете в том формате, в котором я сказал, у него будет уже другое сознание. Поэтому всегда нужно доносить информацию, если вы что-то говорите в облегченном варианте. Пускай чуть больше слов будет. Но человек будет понимать уже, что это он не один будет лопатой кидать, он будет понимать четко, что э, здесь ему даже не лопату дадут, а я не знаю, реально ламборжини, все необходимые инструменты, масла, что движения будут очень простые. Да, это будет труд, но это будет э, труд не тяжелый, потому что его будут поддерживать на каждом шагу, вести за руку до каждого результата. Вот что самое главное. И когда будете именно в таком формате подавать, оно будет легче гораздо. Но главное потом соответствовать своим делам, потому что у нас очень много псевдолидеров, которые говорят, я лидер. Ну, знаете, самокоронованные лидеры. Они сами себя назвали там и т.д. и т.п. И бросают людей. К сожалению, таких людей много и будет много, которые это будут делать. Ребят, не будьте такими. Я понимаю, что будут люди тяжелые появляться, и вы будете сами себе говорить и другим говорить блин он такой тяжелый с ним невозможно и я вам скажу одна вещь что лидер это не тот человек который сильного человека сделал сильнее нет это не лидер когда говорят, я вывел человека на результат да он бы без этого человека то есть без меня бы вышел на результат потому что он уже лидер то есть я мало тут сделал он сам себя уже давно построил сделал лидером а я просто на его имени наживаюсь вы лидер становитесь тогда, когда вы именно тяжелого и трудного человека вообще на восприятие информации по всем параметрам тяжелого выведите на результат и сделаете самодостаточным, как единицу целую. То есть, когда он уже без вашего ведома, без вашей помощи сможет своих людей выводить на результат. И когда вы такого результата добьетесь, когда именно безнадежного человека сделаете лидером, вот тогда вы будете истинным лидером, потому что а вы сделали, перешли куча трудностей для того чтобы довести не только себя до результата но и другого ребят это дорого стоит вот тогда вы можете смело себя называть даже одного человека такого доведете это гораздо тяжелее чем нежели сильных сделать сильнее там 100 людей чем одного король поверьте вы знаете наверное что такое что один человек мозг выносит и кучу мы оправданий находим он блин ничего не понимает он надоел блин какой он трудно лучше бы я его к себе не заводил это все отговорки на самом деле все возможно, лишь бы было желание ребят. Вот так. Так, все. На завтра всех своих ребят уведомляйте. Завтра будет вам дана абсолютно вся информация, пошаговый инструктаж, как сделать конверсию в Телеграме. Как привести целевую аудиторию, для того, заинтересованную аудиторию в вашем предложении четко, то есть в Варгасе. Вы завтра это получите, пошаговый инструктаж, полностью все инструменты, где брать эти аккаунты. Как заводить, сколько нужно там то или иное времени потратить для того, чтобы там с них выжать максимальную конверсию, ребят, завтра вы все получите. Но чтобы вам 10 раз потом не пересказывать и не получался сломанный телефон, вы что-то забыли и передали другое, приводите всех своих партнеров, ребят. Завтра будет у нас в 15.00, я сказал, как будет созвон, во сколько точнее. Что за один день вся информация будет дана, навряд ли. Может быть, разобьем на два дня, вторника и среду, чтобы дол, дол, ну, не откладывать надолго. сделаем первый день и второй день. Будет запись однозначно, но тем не менее, подготавливайтесь. Ручки, тетрадки и вопросы сразу же задавайте, чтобы потом не было. Я ничего не понял. А что ж ты сидел и не задавал вопросы? Поэтому задавайте вопросы. Потом вопросы будут к вам, если вы ничего не поняли, почему вы не задали вопрос. Вот. Информация будет ценная, потому что мы за счет нее нагнали куча людей, просто сотни людей менее чем за месяц. То есть вам обеспечено, что будут стучаться ежедневно люди. Просто делать будете пошаговые инструкции. Вот и все. Так, ребят, большое спасибо. Надеюсь, сегодня была ценная информация. Сегодня языки, завтра уже часть инструментов, статистике появится До конца недели практически все запустим. Так. Ага. Все, ребят, от 1 до 100, насколько была полезна информация. И пошли работать, действовать. Вот. Смотрите, что получается, ребят. И вот давайте не, отлуч... не отходите, скажем так, я вам покажу. К примеру, смотрите, я вам показываю. Вот первый уровень. Допустим, вы троих людей поставили. Вы поставили троих людей. Но вы стоите вот только на двух уровнях. Да? И пригласили 12 людей. Сейчас вам буду показывать, как будет происходить распределение людей. Смотрим. Вот второй уровень. Вы стоите на двух уровнях. Господи, вот вот. И ставь, вот у вас три человека стоит уже первый уровень. И вы ставите 12 людей. Поехали. Как будут они расставляться? При учете, что вы стоите на двух уровнях. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9 10 11 12 то есть он изначально у него 300 процентов было да и с 12 людей сколько он еще получил прибыли стоя на втором уровне 300 правильно ребят с трех людей прибыли да, да, да. 300 процентов теперь сейчас назад и вот это уберу и напишу Теперь смотрим, если вы стоите на четырех уровнях, как будет расстановка происходить. Так, вы 300 получили, если вы стоите на третьем, пригласив 12, 300%. Теперь считаем, если вы стоите на четырех уровнях, как будет происходить расстановка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Со скольки людей мы дополнительно получили прибыль? Сколько, точнее, процентов с той же проделанной работой? 400. 400%. Давайте я убираю. 400%. Смотрим. 400%. Теперь 7 уровней вот эти, да, почему все туда вот проплачиваются, сейчас повально начали. На 30 эфиров вроде до хрена, но, видимо, не столь важно. Они, причем, туда не стараются сейчас, вот, которые люди заходят, последние туда людей тащить, они будут более на низкие. И вы сейчас увидите, из-за чего это. Теперь также, вы стоите на 7 уровнях и приглашаете 12 людей. Что будет? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, двенадцать. Сколько прибыли вы получили? Шестьсот. Шестьсот процентов. Ребят, то есть на старте вы будете зарабатывать меньше, чем потом. В этом уникальности маркетинга. На сим уровне заходят, потому что максимальная конверсия. Также будет на втором уровне увеличиваться прибыль, как и на первом. Также и на третьем. У вас прибыль увеличится вот, в два раза. Вы то есть отобьете доход у вас доход будет намного-намного сильнее увеличиваться. То ли вы с каждого четвертого будете получать, то ли вы с каждого второго будете получать. И люди это поняли. И они приглашают на первый уровень основной, на второй основной, на третий основной и на четвертый. Но а им пофигу, пойдет кто пятый, шестой, седьмой. Они знают, что у них здесь прибыль увеличивается во много раз. Потому что они стоят на более высоком, на седьмом, на пятом, пятый также сильно прибыль увеличивать, на третьем конкретно, на шестой переходите, на втором сильно прибыль увеличивается уже с каждого второго, на седьмой переходите, с каждого второго уже приходит с первого. То есть для каждого уровня есть свой ключевой уровень, на который нужно переходить. И седьмой уровень, он затрагивает все основные уровни, когда у вас квалификация падает в пол. И вы им начинаете максимально выгребать прибыль. Когда вы доходите до 10, значит, что происходит? Сейчас вам покажу. Когда вы встаете на 10 уровень, почему сейчас люди на 10 будут проплачиваться? Тоже один из моментов, что будет? Вот здесь процентов получилось у нас. А когда люди встают на 10 уровень, то и 12 людей пригласили, то есть все 12 людей встали сюда. И это получилось с 12 людей 1200%. Вот. То есть прибыль увеличивается уже в 4 раза. Понимаете, в чем прикол? Поэтому здесь уникальность маркетинга. На старте мы зарабатываем меньше, хотя он самый эффективный на старте. А дальше мы зарабатывать, когда начинаем двигаться, еще больше. И из того же самого количества людей, которые мы бы пригласили на старте, мы бы заработали гораздо больше, если бы зашли бы дальше. В этом и прикол, что здесь выгодно заходить, здесь не страшно, потому что за те же самые проделанную работу мы начинаем гораздо больше выгребать бабок. Гораздо больше. Вот так вот. Поняли, в чем уникально заходить дальше? Это не просто обязательно туда везти. Вам ходовые уровни гораздо больше денег дадут. Первый, второй, третий гораздо больше. И люди, понимая это, а, вот допустим, кто сейчас заход, зашел при последний на 7 уровень, я четко знаю, что это там, знаете, он не топовый там коуч, какой-то лидер, у него просто есть командка небольшая, а, там пару сотен людей, и они там зайдут на второй, третий уровень. И за счет этого, что он зашел на седьмой уровень, у него будет прибыль в два раза больше, на 200% больше, нежели бы он стоял там на четвертом, к примеру. Вот. И он это четко понимает, и он понимает, что эти деньги, потраченные сверх, он отобьет в раза два-три, больше денег получит. По, -по прибыли он гораздо больше соберет денег. То есть он не парится по трати, потому что он знает, что это все вернется с горкой. И вот эти люди, пару сотен, которые под него зайдут, пускай там 200 или 300, да, они также это понимают. Вот я вам показал, вы тоже понимаете. И в итоге даже человек, крутясь на ходовых уровнях, он будет идти на все уровни. На седьмой, на десятый. Он пойдет на все уровни, потому что ходовые уровни начинают давать гораздо больше денег за, те же, за ту же самую проделанную работу. Ребят, поняли, почему теперь люди идут на более высокие уровни? Понятно. Чем они уникальны и интересны? Ребят, интересно, поэтому смотрите. Конечно. Да, не стесняйтесь вообще ни в коем случае заходить дальше. Не парьтесь, не бойтесь. Единственное, что вам нужно делать постоянные действия. Знаете, меня один человек говорит, слушай, Илья, это не мое, я, наверное, не буду этим заниматься, я сегодня разговаривал тоже, с Галиной мы разговаривали на эту тему, и знаете, я говорю, слушай, дружище, я говорю, ну ты вообще делаешь ошибку большую, он говорит, а почему, Говорю, ну смотри, я говорю, что ты делал, он говорит, ну у меня ничего не получалось, я говорю, то есть ты ошибался, он говорит, да. А, то есть у тебя ничего не получалось, да, я говорю, как ты это воспринимаешь? Он говорит, это не мое. Я говорю, ну ты неправильно воспринимаешь, Я говорю, ты должен воспринять это непосредственно, как препятствие, которое ты преодолел. Скажи мне, ты вот завтра, допустим, ты сейчас не говоришь нет этому бизнесу, завтра будешь действовать, ты будешь те же самые ошибки совершать, которые вчера тебя а, привели к отказам? Он говорит, нет. Значит, я говорю, ты ближе на пути к успеху, он говорит, да. Я говорю, да вот теперь скажи мне, хочешь ты бросать, когда ты ближе на пути к успеху, этот бизнес? Он говорит, ну теперь нет. Ребят, и знаете, даже успех будет состоять из года, когда будет тяжело даваться. Но так или иначе, он на шаг, на каждый день, на шаг будет ближе. Этот успех конкретно к вам. Поэтому постоянно делаем действия, повторяем действия успешных людей, которые делают результат и конверсию. Главное, чтобы это не было на бедах сделано. И у вас стопроцентно и гарантированно будет результат. Только, знаете, чем? по сути, заработать можно везде, везде. да? Только разница в том, где-то вы заработаете меньше, где-то больше. И в данном случае Argos, он уникален тем, что вы заработаете конкретно здесь гораздо больше, чем где-то вместе взятых во всех проектах. Вот так вот. Вот, ребят, Все, тогда до завтра. Надеюсь, информация достаточно полезная была. Мы приступаем к работе, надо языки включить. Я вот сейчас буду смотреть, надо это узнать, там, на какой стадии. Завтра статистика будет уже часть включена. Все. Всего хорошего тогда.